Thank you very much. Thank you. Большое спасибо. Вы можете садиться. Большое And спасибо, брат Пуль, you за ваше предложение в эту Thank чудесную you. конференцию. Я на самом деле верю, что Бог предназначил нас для встречи здесь, чтобы в Lord, вложить Lord, в нас взрывную веру в Него. Если кто-то придет ко мне и спросит меня, Чо, что самое важное в твоей жизни? Без всякого сомнения я могу ответить, молитва самое важное в моей жизни. Конечно же, слово Божье очень важно. Но если я не буду молиться, слово Божье не оживет. Priority. И это причина, почему молитва — приоритет номер один в моей жизни. Я изливаю свое сердце в молитву. Я недостаточно мудрый, чтобы научить вас чему-то особенному этим утром. Но я хочу поделиться с вами опытом, который я получил с Иисусом Христом до сегодняшнего дня. 41 год я уже служу Господу Иисусу, и Он благословлял невероятным образом мою жизнь эти годы. И всегда Бог особым образом подчеркивал для меня, что мне нужно больше молиться, больше молиться. И чем больше я молился, тем больше сила Божья присутствовала в моей жизни greater tragedy Самая большая проблема для многих христиан заключается в том, что они не знают, как молиться. Они чувствуют необходимость регулярной молитвенной жизни. Но когда они на самом деле хотят молиться, они чувствуют себя неловко. В нашей христианской жизни мы иногда не имеем нужду в интенсивной молитве. Case, Бывают ситуации, когда нам нужно молиться с особыми молитвами, но нам в нашей повседневной жизни необходима обычная, регулярная, ежедневная молитва. Одна из сестер из нашей церкви была в э, палате интенсивной терапии, и ей необходима была интенсивная молитва. Ей необходимо было, было что-то большее, чем обычная молитва. Но она не знала, как молиться. Она умирала от рака головного мозга. Врачи сказали что только 5% пациентов выживают. И она сказала Господу, что мне делать? Потому что на следующий день она должна была идти на операцию. Но сегодня она вспомнила мое учение о молитве. Она была слепа, глуха, из-за рака. И so она so попросила свою дочь записать молитву Господню. Она решила молиться be Господней two молитвой тысячу раз. Ей потребовалось порядка восьми часов, чтобы помолиться молитвой Господней тысячу раз. После того, как она помолилась 99 раз, ничего не произошло. Но когда она помолилась тысячу раз Господней молитвой, Внезапно окна небесные отверзли. Сила Божья сошла на нее. И она была невероятным образом благословлена силой Божьей. Внезапно она могла видеть и могла слышать. Она подпрыгнула от радости и закричала: "Я могу слышать, я могу видеть". Врачи отвезли ее в комнату, где проводили рентген, Проверили ее состояние и не могли не найти, и не могли найти рака в ее теле. На сегодняшний день она абсолютно здорова и верно посещает каждое воскресное собрание. В данной ситуации она отчаянно нуждалась в интенсивной, необъятной молитве. Однажды я проводил большую кампанию в Будапеште, Венгрия. и я молился и готовился к вечернему собранию. Внезапно Дух Святой проговорил мое сердце. Дух Святой сказал, сын мой, ты страдал от инфекции и воспаления в своем кишечнике уже 40 лет. Почему ты носил эту болезнь в своем теле уже 41 год? И я сказал, отец, но это же терн в моей плоти. Терн в твоей плоти? Когда я был в корейской армии, so меня ранили. И меня оперировали 8 часов. И после этого у меня было ежегодное воспаление кишечника. Опять и опять и опять я молился об исцелении, но ничего не происходило. И я принял эту болезнь как э, жало в моей плоти. Мне всегда нравилось есть сырую рыбу, из-за этого воспаления я никогда не мог даже прикоснуться к ней. Если я когда-либо пробовал сырую рыбу, после этого у меня была ужасная боль в желудке. И так более 40 лет у меня была эта болезнь. И я молился за исцеление. И тысячи и десятки тысяч людей исцелялись по всему миру. Но я сам был при этом болен. Но в прошлом году в Будапеште, когда я молился, Бог сказал, нет, это не жалоб твоей плоти. Бог сказал, разве ты больше, чем апостол Павел? Был ли ты когда-нибудь на третьем небе? Разве у тебя было так много откровений, как у Павла? Я сказал, нет, нет, нет. нет, нет, нет. Когда это не жало в твоей плоти, это жало дьявола в твоей плоти. Так что Бог сказал, сегодня ты должен бросить дьявола. И Бог so, сказал, значит, сегодня ты должен изгнать этого дьявола. я понял, мне нужна неотступная молитва. Итак, я встал на колени и начал молиться. Я сказал, Господь, во имя Иисуса Христа, исцели эту болезнь. Исцели эту болезнь. Исцели эту болезнь. Исцели эту болезнь. Исцели эту болезнь. Целый час я непрерывно повторял, Одну простую молитву. Многие люди проводят много времени, пытаясь молиться красивыми словами. О чудный Бог на грешке! Ты такой милостивый, такой чудный. Ты такой заботливый к своим детям исцели мои внутренние болезни. Мы тратим много времени, пытаясь найти э, такие... Красивые слова. Когда мы читаем 18 главу Луки, когда Вдова молилась жалостному судье, She was not using flowery она не использовала красивых выражений. Она лишь говорила, защити меня от соперника моего. Защити меня от соперника моего. Постоянно она была сосредоточена на предмете своей молитвы. Также Иисус также сказал о молитве, но дать что к одному человеку пришел друг в среди ночи, и ему нечего было дать, поэтому он пошел к своему соседу и постучал ему в дверь. So that I may feed my friend. «Дай мне три хлеба», он сказал, «чтобы я мог накормить друга». Но сосед сказал, «Нет, мы уже легли спать с детьми. Мы не можем встать и дать тебе хлеб». Но этот человек стоял снаружи двери и продолжал говорить, «Дай мне хлеб, дай мне хлеб, дай мне хлеб». He never used a flowery word. Oh dear friend, you were my alumni. Oh, friend, we were together. We're right now. Right now. Right now. now. You come out me No, he didn't say He just kept saying, give me bread, give me bread, give me bread. Give me, give, me give, me give, me give me bread. So, так вышло слово I'm Я не встану, потому что ты мой друг. I'm Я встану и дам тебе хлеб, потому что ты слишком шумный. И так, когда у тебя есть нужда молитвенная и тогда ты должен быть сильно молитвеносредоточен на это. я молился так, исцели меня, исцели меня, исцели меня, исцели меня. Более часа я молился таким образом. И я получил большой мир. Я пришел домой. Я начал есть сырую рыбу, Completely healed. полностью исцеленную. Я был так глуп, что носил эту болезнь в себе 40 лет. Недавно у меня было очень необычное переживание с Богом. Каждую ночь, три-пять раз, я просыпался, чтобы ходить в туалет. Мне нужно было мочиться. В конце know, концов, when you get up five я устал. Когда пять раз в день просыпаешься, за ночь просыпаешься, не можешь спать нормально. Итак, однажды я решил промолить это. Тогда я сказал, Бог, исцели меня, исцели меня, исцели меня, исцели мои исцели, исцели, исцели. Когда я уснул, и среди ночи, во сне, я увидел, как кто-то подошел ко мне, но я не мог видеть формы. Said, я сказал, кто ты? Я твой Бог. He said, I heard your prayer. Yes, so он you сказал, to я услышал твои молитвы и принес дар oh, тебе, я мог видеть пакет, коробку, но я не мог ничего сказать. В, в точности Дух, его невозможно. Когда я видел Иисуса, я мог его. Но когда Отец пришел, я его не видел, и Он развернул. И он you know, сказал, you ты the ходил в туалет три-пять раз каждый вечер. Я сделал для тебя специальную почку. И если я добавлю эту почку, все будет в порядке И тогда Бог сказал, расстегни ремень. Я расстегнул ремень, и он вот таким образом ставил меня почку дополнительную, и right. сказал, ну поскольку you теперь у тебя есть дополнительные возможности, с тобой будет все хорошо. Go, с того дня я лишь только один раз за ночь healed. ходил I в туалет. Я был полностью исцелен. Когда я приезжал на подобные конференции, мне нужно было 3-5 раз ходить в туалет, на проповедь, и не он ответственный за то, чтобы находить всегда туалет для меня вовремя. И поэтому я прошу сегодня пастора Ульфа, ездить в туалет, потому что он не знает, что я уже исцелен не нужно искать постоянно туалет вчера, сегодня Jesus Christ is the same yesterday, today and forever and if we really pray in right way, you can Move the hand of God. И если мы будем молиться с вами правильно, мы сможем minister, двигать Богом. И как служитель я должен быть young, каждый день наполнен Духа Святого. Потому что так много людей приходят ко мне в великой нужде, и я должен им помогать по человечески говоря, у меня нет способности помочь. Мне нужно иметь постоянное течение Духа Святого. И для того, чтобы поддерживать все полноту Духа Святого, я должен молиться каждый день, в меньшей мере я должен молиться один час ежедневно pray more than, more than one hour. In emergency case, I can concentrate for one or two hours and I can have a messy prayer. И, и, uh, в случаях и, необходимости и, в интенсивной и, молитве и, я могу сосредоточиться in, uh, и молиться более uh, часто, но повседневной жизни все равно я должен поддерживать полноту Духа Святого в своей жизни. Тогда я научился использовать замечательную молитвенную форму, которая помогала мне уже десятилетиями. Эта молитва обогатила мою жизнь, и эта молитва всегда помогала мне прикоснуться к престолу Божьему. И эта that молитва that's всегда that's помогала мне быть наполненным духом Святым. И это особая молитва, которую Бог открыл мне, yeah. которая называется yeah. молитва я так хотел молиться, но я был уже присыщен молитвой. И я не знал, как молиться больше 30 минут, не говоря уже о часах. Но однажды Бог показал мне, что я должен молиться в соответствии с Описанием Скинии. В Ветхом Завете The revelation to Бог дал the откровение Моисею, чтобы построил Скинию на горе Синай. И Бог заповедовал всему Израилю приходить к Скинии, чтобы поклоняться Богу. И эта Скиния символически очень похожа на нас если мы будем использовать эти символы проходя через скинию в молитве мы получим огромные благословение от господа и каждое утро, когда я молюсь, я прихожу в И я вхожу в и перед собой я вижу бронзовый алтарь. Там израильтяне приносили в животных. Они приносили в жертву Приношение за грех, приношение повинности, приношение всесожжения и жертву мирную. Они постоянно приносили там жертву животному. И кровь текла постоянно. Через эту кровь израильтяне были прощены и приведены к Богу. И это есть символ Христа Иисуса Христа. Иисус Христос, наша син является Jesus нашим Christus приношением blessing, за грех offering, okay, и нашей жертвой и нашей жертвой okay, и жертой и примирения. Он исполнил все эти жертвы. Во в своем теле все эти жертвы приношения. So Поэтому когда я посмотрю на Иисуса, я смотрю на крест. Я говорю: Иисус, ты, ты умер за меня. И твоя плоть была изранена, и пролил свою кровь. Blood, forgiven, и через твою кровь, прежде всего, righteous. я прощен, oh, и я стал праведным. Через свои добрые дела я бы никогда не стал чистым и праведным. Я как уголь. Я как уголь. I can wash coal continually, Уголь можно here, мыть, it is black. и мыть, и мыть, но он остается черным. не мы должны понять, что уголь никогда не нельзя превратить в бриллиант, постоянно омывая его. Я был черным, как уголь, но когда я пришел к тебе, ты омыл меня и сделал меня бриллиантом. Я прощенный, праведный человек. Через твою кровь я поклоняюсь тебе. Я поклоняюсь крови. Благодарю за твою кровь. И я говорю, второе, Иисус, через твою жертву, ты разрушил. Сатану you do, you и мир you на кресте. Перед тем, как я прихожу к тебе, я был полом мира. Я был полом сатаны. Но когда ты приходишь, Pushed out the world. So, ты изгоняешь you мир Ты изгоняешь сатану из моей жизни И Ты сделал меня чистым И Ты вложил Царство Божье в мое and сердце И you Ты вложил Свой Дух Святой в меня Итак, теперь я в Царстве Божьем Я живу в Духе Святом И все из-за Твоей жертвы все из-за Твоей крови. Поэтому я поклоняюсь я Тебе. Я благодарю Тебя за Твой кровь. Я славлю Тебя за Твой кровь. И третье. Иисус, когда я прихожу к Тебе, через Твою кровь, Ты исцелил все мои болезни, Иисус. Однажды я умирал от э, неизлечимой формы туберкулеза. И Твоей кровью ты исцелил so меня, ты взял мои немощи и ты понес мои болезни, так что твоей кровью я свободен от болезни и немощи, я свободен от всякой болезни, не только мои печали понес ты на кресте, но ты понес печали, поэтому вложил радость в мое сердце, поэтому я могу быть полным жизни радостности каждый день. Я всегда прошу uh, Бога, чтобы uh, он, он дал мне радость. The joy. Когда, когда я селиле... чувствую радость, тогда у меня есть вся сила к жизни, жизненная сила, которая мне только нужна. Поэтому, когда я иду проповедовать, я говорю, Бог, дай мне радость. Иисус искупил меня от печали. Поэтому вложи свою радость в мое сердце, чтобы я мог быть жизни. Поэтому я говорю, Бог, через кровь свою дай мне свою радость. Спасибо Иисус, Спасибо, Иисус, что Ты даешь мне свою радость, чтобы я мог жить в силе Твоей весь сегодняшний день. И четвертое, я говорю, дорогой Иисус, Ты понес на кресте мое проклятие, и мою нищету, ибо вы знаете says, благодать Господа uh, нашего Иисуса uh, Христа, который, будучи uh, богат, обнищал, uh, чтобы uh, мы обогатились uh, Его uh, нищетою uh, my... на кресте. Ты понес всю мою нищету, всю мою неудачу, и Ты также искупил меня от проклятия, потому что Библия говорит, что Христос искупил нас от проклятия закона, поэтому я поклоняюсь Иисусу, и Иисус, я свободен от проклятия, я преспеваю в Тебе. Я свободен от нищеты. Я благословен твоими благословениями. Итак, я не буду более под проклятием. Я больше не буду страдать от нищеты. Потому что ты мой источник. Я завишу от твоей крови. И номер пять. Я говорю, Иисус, ты умер за мою смерть. И ты разрушил смерть, действующую and во мне. И победил смерть и ад. И ты воскрес для меня. И через Тебя я свободен от смерти, ада и дьявола. Я воскрес через Тебя. Вечное царство во мне. Я говорю, Иисус Христос, через Твою кровь, я новое творение. Все старое прошло. All things has become new. Все стало новым. Through your blood. Через твою кровь. Я новый человек. Я новый человек. Я говорю, я новый человек. Я более чем победитель в тебе. Я поклоняюсь тебе. Иисус, я поклоняюсь тебе на кресте. И так я провожу много времени, поклоняясь Иисусу, прославляя И Его. Я постоянно размышляю над новым человеком, которым я являюсь во Христе Так много людей живут в старом, даже став Они находятся под господством дьявола. Но когда мы становимся новым человеком, мы более чем победители. Мы стали царственным свещественным. Мы победители. Мы можем жить победоносной жизнью. Вот почему я поклоняюсь крови Иисуса. Это не религия. Это небесная реальность. Вы на самом деле были переведены из царства тьмы Сына вас Внутри вас есть царство Божье. You are mini kingdom of God. Вы являетесь мини-царством Божьим, потому что ваш царь Иисус, Иисус царствует в вашей жизни, вы его народ, так что индивидуально вы являетесь мини-царством Божьим. После этого собрания, когда вы пойдете домой, скажите самому себе, мини-царство Божье идет домой. When you eat, then, say to, say to you, say sense, of God's God's mean, царство Божье Because Потому что вы на самом деле являетесь царством Божьим, no You are Вы уже не являетесь пленником царства сатаны. Вы свободны. Вы прощены. Вы человек. У вас есть Дух Святой. Вы от болезни от болезни. Вы были освобождены от проклятия и нищеты, и вы победили смерть и ад Иисусом Христом. Вы человек Иисуса, вы не являетесь детьми Адама более, вы новая нация, христиане. И когда мы все это замечаем, это когда революционные so чудеса будут происходить в нашей жизни. Вот почему я всегда поклоняюсь Иисусу И в этом so, смысле у Его Христа. After worshiping Jesus after, После того, как я поклонялся Иисусу когда я двигаюсь вперед, там so я вижу uh, для омовения, куда приходили священники для омовения, перед тем, как они входили so во Святое. Этот левер был в Uh, and uh, the material was uh, brazen mirror. Это да, умывальник бронзовый был сделан из бронзы, э, и он был выбит из женских зеркал, потому что в то время женщины Израиля использовали вместо зеркала, начищенную, начищенную до блеска бронзу. И они взяли, собрали со всех женщин эти зеркала и сделали из них умывальник бронзовый. Поэтому, когда священник стоял перед ним, он мог видеть себя в отражении этого умывальника. Так что, духовно говоря, so deported, когда я приступаю к этому месту, я освещаю себя. Я прихожу туда, и я как бы отражаю себя через зеркало десяти заповедей. Когда вы не знаете закона Божьего, тогда вы не можете видеть свои грехов, До того, как мы встретимся с законом, грех спрятан в нашей жизни. Мы не могли узнать грех, когда закон он приходит, тогда грех uh, разоблачается. Korea, в Корее more more все больше и больше молодое поколение живет вместе без брака. И когда я их предупреждаю, они говорят, ну мы не то поколение, что вы. Это не грех для нас. Тогда я открываю Библию, и говорю, это грех в соответствии с Библией. Это Божий закон. Тогда они начинают they видеть, что живут грешной жизнью. Бог помог мне начать 40 церквей в Японии. Но большая в Японии людей, что люди но великая трудность Японии заключается if, if в том, чтобы убедить людей, что они грешники, потому что у них нет десяти заповедей. So Итак, когда я говорю им покайтесь, no они, они говорят, почему мы вы должны каяться, у нас нет греха. Я говорю, как это так? Вы родились yes, грешниками? Они говорят, да нет, ты сумасшедший. Мы We не родились sinners. грешниками. Мы не совершали грехов, потому что у них нет греха, они не знают, грешники они или нет. Так в Японии прежде всего нужно учить людей закону Божьему. Чтобы они могли увидеть себя в отражении закона Божьего. Когда у тебя нет зеркала, ты не знаешь грязно ли твое лицо или нет. Но когда перед тобой зеркало, через зеркало или в зеркале ты видишь, что ты не Тебе стоит Итак, нам даны десять заповедей. Мы не спасаемся через то, что исполняем эти десять заповедей. Мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Но 10 said, заповедей пок показывают нам, есть ли в нашей жизни грех или нет. So the, lay, labor, Итак, когда я прихожу к я каждый день смотрю на свое отражение через десять заповедей. И я смотрю, есть ли у меня другой Бог. Бог, есть ли у меня иной Бог. В Корее, когда мы становимся в, христианами, в, у нас нет других богов. Но в Японии в, ситуация по-другому. Когда я посещаю японских христиан, когда вхожу в дом, я могу видеть бутылки. There. Во дворе so, я the, могу the, видеть буддийскую the, uh, пагоду. И когда захожу в жилую комнату, я вижу синтоистские надписи. И когда вхожу в их спальню, там лежит Библия. Я говорю, как такое возможно, что у вас три Бога? А, большинство здесь говорят, что у нас один Бог. Шинто, Иисус, они все Бог. Так что это как объединенные нации, они друг другу помогают. Иногда это головная боль. Я им говорю, Божий um, заповедь гласит, пусть не будет тебя другого Бога. So, so, Итак, я говорю самому себе, есть ли so у меня so you you еще другой Бог, кроме Яхве? Нет. Я пречка. Не буй и не кланяйтесь идолам. Oh, no, не кланяйтесь ли я идолам? В Библии говорится, если у меня есть сребролюбие, любостежание, то это отцовшее идолослужение. Итак, если я любостежаю, не имею любостержание, жадность деньгам, то я исповедую. Также Библия говорит, не употребляйте имя Господне в Суе. Многие люди используют имя Божье в шутку, so так я исповедую so все эти грехи, и Бог говорит, что мы должны соблюдать субботний день, мы храним воскресенье как субботу. Итак, я задаю so себе вопрос: свято ли для меня воскресенье? Потом продолжается. Если да, уважай своих родителей. Сейчас растет новое поколение, которое не уважает своих родителей. Они даже не уважаются, не, не, не обеспечивают нужды родителей. И это ужасно. Итак, я задаю себе вопрос, уважаю ли я своих родителей? Do I complain about our parents? No, Может быть, я, я жалуюсь, и я ищу в своем сердце что-то, я исповедую and свои грехи, также не убью. Says, kind of Библия говорит, что ненависть является своего рода убийством. Так что в этой части я исповедую очень много своих слабых сторон. I have one one elders. У меня 1100 старейших и 50 тысяч дьяконов. И часто они причиняют мне много головной боли. И часто я их даже ненавижу. Так что каждый, раз, каждый день я должен исповедовать грехи. Библия также говорит, не совершаю прелюбодеяние, the и я смотрю в свое сердце. Совершаю ли я прелюбодеяние хотя бы в своем уме? Бывший президент Соединенных Штатов Америки, когда журналист, спросил его, вы когда-либо совершали прелюбодеяние? Он сказал, Нет, я не совершал физического прелюбодеяния, но я совершал множество раз прелюбодеяния в уме. В вот почему я уважаю его. Он был честным человеком. Потому что в нашей жизни мы совершаем много мысленного прелюбодеяния, поэтому я постоянно исповедую этот грех. Также Библия говорит, не укради я исследую свое сердце, и тогда я исповедую все эти грехи. Библия говорит: не становись лжесвидетелем о ближнем своем. Это великий грех в моей жизни. Together, right away they begin to Когда служители собираются вместе, они сразу же начинают критиковать какого-нибудь другого One служителя. Однажды зимой было очень холодно. И я проводил лекцию в семинарии, я пошел в офис, там был камин, в котором мы грелись. И я сказал одному из профессоров, а вы слышали скандал по поводу этого и этого служителя? И right? один из профессоров при этом встал и ушел. Я сказал, почему вы уходите? Я с вами Это разговариваю, вы что, меня не sorry. слышите? But, сказал, извините. I listen, I no, Он говорит, я когда слушаю, не могу удержаться от того, чтобы пойти дальше и распространять свою историю. Он говорит, я не могу удержать свою историю. я должен распространять слух, поэтому для меня лучше уйти, чтобы не слушать вообще. And me. <и>, И это буквально ш... выстрелило внутри меня. Я сказал, Бог, я совершил плохой грех. Потому что я так легко в этот грех впадаю, постоянно. And also, brothers, do not covet your neighbor. Также Библия говорит, не пожелай того, что у ближнего твоего. Когда я был молодым человеком, я был очень завидующим. Когда молодые проповедники, когда другие проповедники имели успех, я начала критиковать их, завидовать им. Но в этом смысле я больше не завистлив. Потому что не могу найти никакого пастора, у которого бы была больше церковь, чем у меня. Итак, каждый раз, стоя у этого умывальника, я исследую свое сердце в соответствии с десятью заповедями. Then I say, oh, God, make me righteous. Я говорю, Боже, сделай меня праведным, сделай меня честным, помоги мне не говорить никому God, ложь. Бог, помоги мне отдать себя Тебе на 100%, и, Боже, помоги мне жить святой жизнью, помоги мне избавь меня от любостержания, помоги мне любить и прощать, помоги мне быть смиренным и кротким. После этого я опять призываю кровь Иисуса Христа. Потом я иду дальше и вхожу во святое. Слева я вижу золотой светильник. Он освещает святое святое. И этот свесвечник есть прообраз Духа Святого. Потому что у этого светильника семь ветвей, и Дух Святой несет в себе семь служений. Так что когда я стою у этого светильника, в моем воображении я вижу Духа Святого. Я говорю, Дух Святой, я признаю your Father, тебя, я приветствую тебя, я завишу от тебя, я обожаю тебя. Давай сегодня будем вместе.